Летс гоу! Шляндер двоем. Ковры, вышел. Хорош. Тихо от меня. ковры ковры, найс! Ты меня убивал сколько раз ты ч? Чухан, блять! Не собирался у него. Тихо, тихо, тихо. Марки, марки У нас бомба, у нас бомба У нас бомба далеко. Я под корм вижу, Можно бомбить. Я могу в окна. Кона опикнут, блять! Проб субил. Ладно без хата. Я скажу. Ладно, я скажу хату, я скажу хату до Молика. Go. Надо кидать. Где второй? Где второй смог направо? Я знаю. Для Джанку пождая. Молик под хату дал. Не смог, да. да ропс, ропс, ропс, ропс! У меня вот Но, это. Блять, а где вот? The файром. Файер убил. Ч, на скопом? Джангл убивал? Джангл слева. дефолт ставлю, дефолт ставлю, чуки. Джангл. Там два, походу. Я выживаю в секрете. Мне смог, да. Мама, дефал. Вам пробег взяли, если чё, с Лавка, лавка. Голова. Ой, Ой я... А где смоки ебаные у вас? Чё за них за хуйня я... вообще? Я и Кудзи позвоню. На yeah, же, по-моему, для вапера такая ну, несложная карта. Просто таки от того, что тут много делать, ну, тут нечего делать, чтобы... Либо находить, либо мид, и все, блядь. Там на самом деле сложно на сайк. Вот так просто на фейсте никогда никто не играет. Как на фейсте играть? Никак. На фейсте обычно А либо дерутся, либо отдают. Будь очень мало играл, короче. На файсте обычно Mirage Window игра. Пишут и все. На бусте до сих пор. Да пунтом! живой, а, же вот сайт? в же вот сайт? Почему мне Сайк сайки приходится первым? Дирок да, нос синком. Да да. А у тебя монстр? За белым и лохо п, взрываю. Уй, аж. Я вадерист. Вообще красный за белый. Ковры. Глянь, ковры не стоит. Не тайминг. Уйди, уйди в кон нет? У меня смакания. Я на нет? А? Да? За вообще красно. На дамажен ты его или нет? Нет, я вообще не видел. Яму, яму выходит, мне пизда. Еще яму. Двое. Да, два, двое. Между, между. Один между. Тетрис. Флэш есть? Одного убили, второй хуй знает Один тетер сбыл Он Один тетерс, один тетерс А, убил мид а Подожди, на скамейку дофлэш Бля, посола, не пикайте, плиз Между, между Подойдёшь? Ты пошёл Давай Бля, сыграйте вместе Перед По хаэром. скамейке проходил Он калёный есть, я сейчас а Робс, Робс, Робс Робс, Робс Робс или к тебе зашел. Хорош На грани фантастики.